Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации и зачета в оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества. Об этом говорится на официальном сайте главы государства. Известно, что Верховная Рада приняла этот законопроект 5 декабря 2019 года. Закон отменяет необходимость уплаты средств за формирование справок и отчетов об оценке объектов недвижимости в пользу частных электронных площадок. Это будет способствовать развитию рынка недвижимости в Украине, создаст условия для улучшения инвестиционного климата, и уменьшение напряжения в обществе. Документ, в частности, вводит новую упрощенную модель оценки недвижимости, что позволит осуществлять автоматическую оценку в максимально сжатые сроки. Любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить сделку. В случае несогласия со стоимостью объекта недвижимого имущества, определенной модулем автоматически, лицо имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности, оценщика, и провести оценку в общем порядке. О регистрации отчета в единой базе данных отчетов об оценке. Документ также предусматривает отключение авторизованных электронных площадок от единой базы данных отчетов об оценке. Субъекты оценочной деятельности, оценщики и нотариусы получат прямой, беспрепятственный и бесплатный доступ к этой базе. Согласно закону информация из этой базы отчетов об оценке будет открытой. Все данные об объекте недвижимости и его стоимость автоматически обнародуются в режиме открытого прямого, несанкционированного доступа с возможностью загрузки, кроме сведений, составляющих персональные данные заказчика отчета и, или собственника имущества. Доступ, несение, проверка информации с единой электронной базой осуществляется бесплатно. Формирование электронных справок об ожидаемой стоимости объекта недвижимости также будет бесплатно. Закон вступает в силу со дня следующего за днем его опубликования, кроме пунктов 2.5 раздела 1, который вступает в силу с 1 числа месяца, следующего за днем опубликования Фонда государственного имущества Украины Решение о введении в промышленную эксплуатацию программного обеспечения единой базы отчетов об оценке, но не позднее 1 июля 2020 года. Как вам такая информация? Приходилось, приходилось ли вам заказывать оценку недвижимости? Думаете, сильно это упростит проведение сделок с недвижимостью? Напишите свое мнение в комментариях. Если понравился этот ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всего доброго!